Так вот, а, как мы понимаем, здесь у нас где-то есть нечто вот, подобное вот такому вот сечению. Ага, Которое вот здесь вот образует нечто, В вот, общем, некоторое вот такое вот сечение. А, то есть у нас, так, вот у нас ось, вот эта плоскость, которая пересекает есть вот, вот здесь вот. Есть, собственно, С. А, С э, это у нас есть конус и есть конус. No, god! No, god, please, no! No! No! No! И вот половина от угла конуса, вот здесь вот, это и есть угол С. Ой, я можем уже? другим тусом найти. Увидёшь, увидёшь, <сих> да, сам <сих> Да. Кто? <смех> <смех> Иисус. Он разрешил. Он разрешил. Авторские права. Авторские права, Авторские права... Да, как вероятно, нету, все. Да. Ничем не подкреплено. Исходя из Так вот. Так, кстати, что такое квадрика? Квадрика — это в геометрии пространства, на котором рисуются и более мерных фигурок. Кирилл и Соня. Слушайте, что это такое. В качестве дополнительного изменения могут выступать такие вещи, как цвет, звук или еще что-либо. Кирилл и Соня как-то так медленнее, как-то так все это объясняли все объясняли. ну вы поняли. Я понял. Хочется, чтобы солушка Я это время Так, один О чем я И последнее. я буквально кратко скажу, что у гиперболы есть особенный, ну то есть особенный частный случай гиперболы, когда она равносторонняя, то есть две равны. Ну, разумеется, мы сами понимаем, что значит две вершины равны, но с читайте чуть <свят> <свят> а, здесь у нас образуется прямой угол. Здесь тоже прямой угол. Так. Человек а, подходит творчески ко <свят> <свят> <свят> всему. Образуется... прочитала информации. Bye. Да, два... sorta... да два... нет, это же тоже у вас там две веточки. Вы сразу начали Выглядит именно обычно? То есть как обычно? Всегда. Е-мое, вы тоже это видите? А ничего не видно уже. Посмотрите на это. вы тоже этой что это. Потому что такая тряпка, я не виноват. Никита, подвините Санжелой я джалую. Санжелия правда, в не используется, кроме как? И в литературе. Да. Вот, серьезно, лучше стал в литературе и геометрии, А литературе как? Ну, не была, а в литературе. Нет, так вот. А, так вот. А, как мы уже были на элипсе, проходили а, на элипсе.